Привет! Это обзор от Mob.ua, и как всегда, я трэш. Сегодня я поведаю тебе о трех играх, которые вышли на Android. И в общем, мне нужно сделать на них обзор. Забей. Просто не смог их связать воедино. Это физическая головоломка Little Inferno, антистрессовая аркада Beat the Boss 3 и хрен знает что за раннер Nine Cat Lost in Space. Начну с конца и плавно перейду к десерту. Nine Cat Lost in Space – это игра, сделанная по клипу, загруженному на YouTube в апреле 2018. 11 года и ставшему популярным интернет-мемом. Для тех, кто не знает, что этот мир окончательно пизд сообщу что клип на сегодняшний день насчитывает свыше 100 миллионов просмотров Эээ, в клипе происходит пожалуй то же самое что и в игре полукот полупеченька летит в космосе под шизофреническую музыку высырая радугу в nine cat представляется пять режимов игры первый классик его смысл заключается в том что тебе нужно бежать и прыгать сколько сможешь в двух словах смысла нет второй режим называется universe тут дела обстоят получше собирая радужные катапатаре ты набираешь турбо для скачка в Новый уровень. Третий режим Nine Wings, где нужно убегать от злого кота, который отличается от тебя тем, что он э, кота вафля. Четвертый режим Дзен, хрен знает чем он отличается от первого, 10 минут поиграл, отличий не нашел. Ну и пятый Так Nine, то же самое что и классик, только бежим и кота вафлей и в противоположную сторону. В каждом режиме есть куча шизофренических, как и сама игра бонусов, которые либо помогают, либо мешают дойти кота печеньки к своей бессмысленной цели. Теперь в очереди Бит Зе Босс 3. Игра задумана исключительно как антистресс. Ни на что больше она не претендует. В общем, создаешь максимально похожего персонажа на своего тупого босса и срываешься на нем. У меня таких боссов не было, а посему я срываюсь на бывшей. У нее была такая прическа, такие глаза, ну и точно такие усы. Да. В общем, тебе предоставляется куча орудий пыток, при помощи которых ты наносишь увечья боссу, пока он ругается. Но, знаешь, снимать стресс на мультяшном персонаже, представляя, что это твой начальник, все равно, что анонировать на бабу из комиксов, представляя, что она настоящая. Нет, ну это неудачное сравнение. В общем, такой босс вообще не реалистичен и не вызывает никаких чувств. Как антистресс, игра не работает. А если у тебя просто маниакальные наклонности, и тебе тяжело с ними справиться, то играй, пожалуйста, на здоровье. Ну и, как я обещал, десерт. Наверное, уже многие из вас играли в Little Inferno на ПК. Или яблоки. Ну в общем, тем, кто не играл, посвящается. Как говорится, Special For You. Игра от создателей World of Goo. Уникальная, совершенно не похожая на Дорога. Других Физическая головоломка Little Inferno поражает своей простотой и гениальностью. Помнишь, в детстве тебе говорили, не играй с огнем, а то будет плохо. Так вот, настало время это проверить. Представь мрачный мир, где дикий холод заставляет людей искать любой способ согреться. Я не имею в виду секс. Мир, в котором вещи и игрушки больше не дарят тепло, разве что их спалить. В игре тебе предоставляется камин веселья под названием Little Inferno, в котором каждая сожженная вещь дарит тебе тепло. Тепло, радость и удовольствие. Вдобавок, здесь есть множество интересных загадок, в которых скрыты комбинации спаливания предметов. Сжигая предметы, ты открываешь новые каталоги товаров, заказывая которые ты вновь их сжигаешь. Зачем?